Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструмента от компании Kingroy код товара 094MDA, состоящий из 94 предметов. Покажем вам комплектацию и визуально как выглядит инструмент, потому что не все можно передать на фотографиях, а также в описании самого инструмента. Давайте начнем с комплектации. Комплектация состоит из двух трещоток на 24 зуба. Рукоятка трещотки пластиковая. Здесь у нас надпись Kingroy. Многие спрашивают постоянно, есть ли надпись Kingroy на самих инструментах в наборе. Есть, вот, кингрой указан. Переключатель право-влево, реверс и быстрый сброс. Трещотка сама идет разборная. Два винта сверху. И прямая. Трещотка под квадрат 1,4, также 24 зуба, имеет реверс, пластиковую рукоятку и быстрый сброс. Отверточная рукоятка используется у нас с битами, также надпись кингрой пластиковая рукоятка, также квадрат, можно использовать, подсоединять трещерку. Биты в комплекте идут торкс, есть шестигранные, крестовые и шлицевые. Так, далее. Под квадрат 1 и 2 биты используются с таким переходником. Сюда вставляете нужную вам биту. Можно вставлять решетку. Под квадрат 1 и 2 биты также есть шестигранные, шлицевые, торкс и крестовые. Также есть вот такой переходник для работы с шуруповертом. Здесь можно вставить нужную вам головку квадрат 1.4 и вставлять патрон шуруповерта. Также можно использовать с битами под квадрат 1.4. Гибкий удлинитель 1 4 для труднодоступных мест. Два удлинителя под квадрат 1.2, 125 и 250 мм. Удлинитель под 250 мм можно использовать вот с таким переходником, и получается у нас Т-образный вороток с плавающей головкой. Также этот переходник можно использовать с трех восьмых на одну вторую. Так, далее. Два кардана. Одна четвертая, одна вторая. Тут тоже надпись «Кенгрой». Так, в комплекте идут головки шестигранные. 31 головка. Здесь квадрат 1,4 и квадрат 1,2. Самая маленькая 4 мм, 6 граней. Также вот здесь видите голубая, особенность набора кенгрой, такая голубая полоска на головках. Тоже надпись кенгрой и хром-ванадиум. И самая большая, 6 граней, 32 мм. Так, что у нас дальше? Головки длинные. Их здесь 12 штук. Самая маленькая 6-миллиметровая, 6 граней. Также видите здесь надпись Кингрой и синяя полоска. И самая большая на 19 мм. Две свечные головки в комплекте на 16 мм и 21 мм. Т-образный вороток под квадрат 1.4 с плавающей головкой. Два удлинителя под квадрат 1.4, 50 и 100 мм. Так, и набор Г-образных ключей, такой небольшой. Три ключа Г-образных идут. Так, по комплектации я вам все показал. Что еще можно сказать по наборам King Roy? Ну, King Roy это профессиональный инструмент высокого качества и довольно с нормальной ценовой категорией. <coughs> так, кейс. Кейс для хранения. Замки металлические. Хотя встречаются наборы King и старой серии. Там идут пластиковые черные замки. Чтобы это не вводило вас в заблуждение, что это подделка. Нет, это не подделка. Здесь вот в данном наборе замки металлические. Так, кейс для хранения. Сейчас я вам покажу. Набор, э, кстати, инструмент хорошо фиксируется и не выпадает из крышки. Видите, защелкивается. Сейчас я его закрою и покажу вам кейс для хранения. Кейс для хранения синего цвета, также надпись KenGroy Professional Tools, жесткий пластик, такое вот запирание на металлические замки. Здесь у нас отверстие, можно запирать набор, чтобы его никто не взял, кроме вас, замок вешать. И как видите, крышки очень хорошо прилегают друг к другу. Ну и вообще кейс, на мой взгляд, отличный. И состоит у нас двух частей, вот такие вот пластиковые зависы. Инструмент кенгрой уже завоевал популярность. И многие даже на СТО заказывают только его, потому что инструмент высокого качества. Вот такая вот картоновая упаковка идет на нем. Здесь у нас написано гарантия один год на инструмент. Топ-лайн, то есть высокого качества. Вот такая упаковка. Раньше кенгрой шел упаковки полностью картоновой, закрывал полностью кейс. Сейчас идет вот такая на картоновая накладка. Указано здесь Made in Taiwan. Рекомендуем покупки. Смотрите наши видеообзоры, подписывайтесь на наш видеоканал и получайте скидки в нашем интернет-магазине. До свидания.